А у меня такой вопрос. Бывает такой, что мы как-то и с ребятами тоже разбирали, и, значит, я все равно общаюсь с психологами, я говорю, вот, вот смотрите, говорю, как интересно, говорю, получается. Одна и та же ситуация. Например, тебе в автобусе наступили на твой прекрасный белый кроссовок, чистенький, новенький. Ты в один день можешь сказать, вы что, блин, кроссовки тебя трясет, а в другой день, ну ничего страшного. Ну, наступили, наступили, как ты спокойно к этому относишься. Кто здесь включается, ребенок, где включается ребенок, где включается родители, или это немножко про другое? Потому что, вроде бы, казалось бы, один тот же кроссовок, э, тот же самый автобус, те же самые люди, но вот в один день ты весь разъяренный такой, угу, что тебе тут угу. наступили, блин, угу. что, ходить угу. нормально не можете. Угу. А в другой день, ну, наступили, ничего страшного, ну, с угу. кем бывает, я могу протереть кроссовок, ничего страшного. Но проблема это становится не в момент, когда наступили, и не в момент реакции проблемой это становится, когда ты вышел из автобуса, когда у тебя испорчено настроение, когда единственная твоя мысль о твоем белом кроссовке, который только что оттоптал, да, какой-то угу. конь, а, и теперь тебе нужно с ним целый день жить, и что-то там еще, что-то еще. То есть, смотрите сейчас вопрос такой, все смешивается, все в кучу, то есть в чем вообще задача, да, любых проектов, например, хаппи-сапиенс эволюции, это задача вот этот клубок разобрать, откуда, до куда меряем, от какого забора, до какого обеда мы копаем эту историю, когда произошло событие, факта? у нас сюда нейтрально, мне наступили на ногу, мне испачкали кроссовок, это нейтральное событие, дальше случается моя реакция на это событие, мне больно, мне неприятно, я чувствую раздражение, или я чувствую спокойствие и радость, и собственное великолепие как я умиротворена и в, ну, вообще, насколько я в порядке на сегодняшний день. Это реакция. После этой реакции включаются мои мысли, которые думают, так, я вот, о, надо же, как я хорошо прокачался, как я хорошо вообще uh -huh. реагирую на мир, я могу себе позволить грязный кроссовок. Или включаются мысли, да как они смели, да что за уроды, да сколько я буду ездить в этом общественном транспорте, да почему я такой, не такой. То есть уже пошли мысли, и на мысли мы рождаем проблему, например. Да, то есть, и вот как бы что мы родили из этих мыслей, если мы рождаем проблему, то это чаще всего детское состояние. Я обиделся, я разозлился, я гневаюсь, я недоволен, у меня все испортилось. А если как-то ситуация условно разрешается в голове, то это состояние… Если, например, если внутренний родитель хороший, вообще вот к... вернемся к состояниям. Есть три состояния – дитя, взрослый и родитель. И в идеальной истории внутри должно быть вот хороший… я паузу возьму, что должно быть в идеальной истории, Идеальная мы история. вернемся совсем скоро, буквально через…